Здравствуйте! Сегодня 25 мая, вот, и я решила отделить эту дет... эти детки от материнского растения. Вот беру очень острый нож, стерилизую его спиртом и отделяю. Итак, что я буду делать? К сожалению, конечно, один корешок не удалось еще отрезать. Очень неудобно это было срезать. Это обрабатываю сейчас активированным молем расплаченным и даю подсохнуть где-то до вечера. Дам подсохнуть, потом посажу. Вот срезала также вторую детку вот два корешка вот таких больших у нее и два три даже маленьких вот видите какая она высокая большие междоузли между листиками и вот сверху у нее такие Непонятный листик вырос, разделенный на две части. В общем, посажу эту детку. Также обработаю все это активированным углем и подсушу несколько часов на свежем воздухе. Вот, вот и можете видеть пенек, где росли эти детки. Вот здесь и здесь. И здесь вот осталась давно набухшая меристемная почечка. Не знаю, продолжит ли она рост или нет. Вот и здесь вот на нашем цветоносе дорастает детка. Здесь еще пока всего лишь около двух сантиметров эти корешочки. Пока маловаты, но пусть растет дальше вот и буду поливать этот эту корневую вот я думаю что возможно еще нарастание деток вот здесь вот эта точечка тоже мерестеная ну, в общем посмотрим что получится дальше если будет какой-то результат я вам доложу часов и уже вечер я приготовила горшочки для посадки растений и палочки, чтобы прикрепить само растение, не цветоносы, а растение. Закрепляю растение вот так, вот так до этих пор засыпать король и досыпаю корой, закрепляю второе растение вот. И досыпаю кору до основания первого листика. Сейчас я растения поливать не буду. Накрою пакетом. А лучше, наверное, банкой 5-литровой, обрезанной. И оставлю до завтрашнего дня. Завтра пролью просто чтобы она была влажная вот ставлю на светлое место но не прямые солнечные лучи так как у меня будет это все типа теплички прикрыто вот и э, на прямых солнечных лучах возможны ожоги Листья. Я желаю пос... сравнить вам эту детку, которую только что я посадила, и обычные взрослые цветущие растения. Вот даже с деткой. Видите, орхидея ⁇ это наша деть, которая вышла, выросла за 9 месяцев. Вот. Даже крупнее, чем орхидея. Вот цветущая, взрослая орхидея. Вот, я накрываю целлофановым пакетом, ставлю на свет, мы наблюдать будем, как она приживается, и в то же время будем смотреть, на... выросли что-нибудь на оставшемся пеньке. До свидания, до новых встреч!